В прошлой серии участники отправились в секонд-хенд, чтобы купить луки на фан-встречу. А выбрать стильную одежду им помогала участница проекта «Топ-модель по-украински» Вика Рагальчук. Парни успешно выполнили задание и теперь готовы к встрече с фанатами.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 ты просто не поверишь, насколько я счастлив сегодняшнего дня. А Внутри сейчас просто все варлит, а мы идем на нашу фан-встречу. Hey, Ребята, вообще-то ваши фанатки стоят в другом месте. А, а, а, я, друзья, я. мы снимаем сейчас реальность. Да? А сейчас мы направляемся к нашей сцене, будет проходить да, сама автограф-сессия. Мы в предвкушении чего-то грандиозного. Мы безумно любим своих фанатов, и они... Не... Кажется, у нас тоже. блин, крутая группа. Так, нас остановили даже наши гримерки. Бесспорно, мы этому рады. Можно я сейчас привет Вики Оргальчук? Вики Оргальчук, привет! Если ты это смотришь, мы все-таки в твоих луках, которые ты подобрала в прошлой серии. Мы, конечно, немного модернизировали, но совсем чуть-чуть. А настроение сейчас просто. ааа. Я уже хочу выйти к нашим фанатам. Меня сейчас просто разорвет. Владик! У нас в гармёрке был такое скопление адреналина, энергии, но вот отдельно от всех сидел только Влад. Что, Что с тобой? Да, да. О, да. а хотя бы какая-то почва для этого? Не жарить, я не хочу сейчас привлекать внимание к своей личной жизни. так как у нас сейчас встреча огромная, мы ее очень давно все ждали и хотели, и э, желаем получить нереальный кайф, поэтому я как-то постараюсь на mm -hmm. да потом отложить это все, хотя внутри сейчас уворачивается ну, все. А сейчас мы спускаемся, нас ждут много людей, которые пришли на нас посмотреть. Да. Здесь, здесь, здесь. Сайд, У -у -у -у. Сердце сейчас в этот момент прям вот, вообще бом-бом-бом, оно э, разрывается, потому что я увидел, сколько их там, я увидел, что нас все поддерживают, и это так классно. Тут много, много людей поналиваться. Мы полетели. За секунду до того, как мы уже выходили к нашим фанатам, спускаясь по лифту, ты уже видишь их горящие глаза, их аплодисменты, и просто во время этого у тебя бегут максимально много мурашек по коже. Кто здесь появляется? Да, <связать> это я вас обожаю! Band, я вас обожаю. Band, я вас обожаю. Такие реальная поддержка. Ну, наши фаны безумно вдохновляют и в такие моменты реально осознаю, что жизнь прожита не зря. В Decide я вас обожаю очень сильно. Вы очень меня вдохновляете и я опять начала ходить на вокал с своей лучшей подругой. Decide Band я люблю, потому что они такие энергичные, они безумно талантливые и очень красивые. Я люблю Decide Band за их песни. Я бы сам очень сильно хотела в Decide Band. Подписчики, наши фанаты, они самые-самые лучшие. Вот просто лучше их не существует. Прикольные ребята, у меня дочка старшая такого же возраста, как я, они. Прикольно танцуют. Супер. Молодцы, ребята. Я только вижу или фото, или видео, или клипы, или слышу У меня просто бабочки уже ведь раньше я увлекалась open kids, но сейчас просто open kids и decide Фаны одни из самых преданных. Мы безумно любим наших фанов. Они нас всегда вдохновляют своим творчеством, какими-то каверами. Девочка, девочка, космос. мной. кайфовал все что сбывало вообще ну, о Юле в этой проблеме И ну типа у меня нормально получалось <соединяем> <говорот> Просто каждому из вас поцелуйчики жду, особенно тебе, Даня. Из всего бэнда мне нравится больше всего Сергей Месевра, потому что он безумно, очень круто танцуется. Олег молчит всегда, его тоже за это нужно любить. Из Десайн Бэн мне всего больше всех нравится лайк. Фенечка. Спасибо большое, привет! Наши фанаты, мы их ну, называем десайдеры, они у нас самые лучшие, они у нас самые талантливые, самые креативные, потому что они всегда нам придумывают какие-то классные, пишут нам комментарии, рисуют арты, присылают видео с монтажом. Они у нас всегда активные. Просто они у нас самые лучшие. Вот, the most, the best. Друзья, невероятные ощущения, невероятные эмоции. И прямо возле нас стоят наши верные поклонники, верно, ребята. Мы всем очень рады видеть. Мы всем очень благодарны. Сейчас подписываем автографы. Я извиняюсь всем за что... свой почерк. Он отвратителен. Вам развиваться дальше чтобы вот было все просто настолько круто насколько хотите этого вы я вас очень люблю я желаю чтобы вы процветали чтобы вы поднимались выше чтобы у вас было больше аудитория подписчиков и больше поклонников я э, парням ну как мама желаю идти к своей цели на самом деле здесь все очень круто но очень хочу победиться с Юлей очень на месте не сиди Это сайт, и мы продолжаем качать Эй, йоу, все, кто с нами Замесен, ти и сайт Бэд Устроим на одном месте Вау, ребята Блин, это очень круто Автограф сессия прошла успешно Каждый пришел с каким-то Приземлемым Мне подарили эти очки Прекрасно. Это... Наш вот этот супер плакат. Спасибо огромное. Ладно, ты, несомненно, молодец. С твоим стрессом. Тебе реально... Ну, ты очень хорошо держался. Но у нас остались еще два наших фана, для которых мы приготовили особый сюрприз. Погнали! Серьезно, это просто какой-то взрыв эмоций, я просто в шоке, серьезно. Рады тебя видеть. И победила в нашем конкурсе. Ну, я уже поняла. Просто не знаю, что говорить, у меня эмоции зашкаливают. Надеюсь, ты рада. А реакции а, Ну, она очень прикольно образовалась, она была мега милая, такая вся счастливая, потому что она не ожидала этого я прям сам чуть не расстроился там а можно я вам больше поздно? да конечно, мы ну будем рядом короче, здесь физически что, ну, что там... Та там... помогла? Росик, ты туповый а. бог! Серьезно! <Rashid> Господи, ты как на это просто обалденные рисунки и мы очень счастливы, что у нас есть такие фанаты они просто самые лучшие мы познакомились с очень талантливой девушкой, которая нам подарила каждому по портрету участнику и, конечно, очень очень рад. В Вживую мальчики очень хорошие, искренне добрые, и я так поняла, что им очень понравились рисунки. Самый лучший Манта. портрет, который у меня был. Да. Хочу сказать, что мечты сбываются. Например, моя забылась. Я наконец-то смогла не просто встретиться с мальчиком из 10-бэнда, а еще и танцевать с ними. Это тюк, на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать, эй, йоу, все, кто с нами в замесе, ты и сайт, байдер строят, как все равно Также мы решили устроить розыгрыш второй победительницы, она думала, что придем мы все, и мы сделали вид, что пришел один ян. Она, конечно, не была очень расстроена, но в любом случае она явно ждала больше. Uh, спасибо тебе большое, что ты интересуешься нашей группой, что следишь за нами Но мне пора идти Вот твой билет на концерт The yeah, Side -Band. Можешь его использовать, как тебе oh, только yeah. вздумается спасибо. А мне пора идти по своим делам uh, Мы разобщались И вот уже под конец uh, Я сказал, мол, все, я ухожу И у нее сразу несколько эмоций, мол, счастье И uh, вопрос в глазах, мол, где все остальные <вы> <плак> <плак> Привет, Привет. Что, то думала, он просто <плак> И тут все мы выскакиваем, радует, наверное, не знаю. По крайней мере, мне так показалось. Очень рада, что встретилась с парнями. Это была моя очень заветная мечта. Я к ней стремилась уже полтора года, и сегодня я с ними знакомлюсь лично, и это просто что-то нереальное, спасибо. Мы очень рады были знакомству с этими девочками. Мы отлично пообщались, и приземлилась, что мы смогли кого-то сделать счастливым в этот день. Это был настолько крутой день, что... Буря эмоций переполняет меня, и я очень сильно не хочу, чтобы она все заканчивалась и продолжалась бесконечность. Влад, хватит грустить, потом вот свои проблемы. Влад, все хорошо? Да нет, просто шаришь, кажется, мы расстаемся. На месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать Эй, йоу, все, кто с нами замесен, ты и сайт Бэрт устроен кашляр в одном месте Файл! просто ломи, просто, лови, просто лови, чувству и чувствуя дым